Перед началом этого ролика хочу вам напомнить, что я начал проводить прямые трансляции на Твиче, поэтому если ты хочешь попасть ко мне на стрим, пообщаться со мной, подписывайся на Twitch, ссылочка будет находиться в описании. Также я провожу прокачки аккаунтов, инвентарии подписчиков. Чтобы попасть, нужно купить наши NFT, а у нас они есть. Ссылочка на них также будет в описании. В общем, все ссылки в описании, приятного просмотра, мы начинаем. Всем привет, это Лысый, и добро пожаловать на наш канал. Сегодня гифдроп, перед началом ролика хочу сказать Спасибо админам, без их участия видоса не было бы. Дабы никого не обманывать и не вводить в заблуждение, чтобы не было тупых комментариев по типу а -а -а, реклама!» Мне дали балик, сказали «Человек, открывай». И это по факту как оплата за ролик. То есть это настоящие деньги, я могу их выводить, я могу их проиграть и не получить ровным счетом ничего. Условия мне нравятся, я не депаю на контент, и я получаю этот контент и получаю видос на YouTube. Все говорю открыто как есть, надеюсь, вопросов у вас ко мне нет не возникнет. Приятного просмотра! Хорошо, вот мы и перенеслись на Евдроп. E Сразу скажу, что у вас есть промик на халявный прокрут барабана. Это все будет в прикрепе. и Ссылка на сайт этот промик. Промик человек. Активировать промо. Промокод активирован. Можете прокрутить барабан, где можно выиграть моментал 100 баксов на баланс. Плюсом ко всему это промик на 40% процентов депу. Промик и ссылка на сайт в прикрепе будут. Пользуйтесь. Ну, барабан-то можно прокрутить, прикинь, 100 баксов. моментом на баланс выпадет. У нас на балансе 1500 долларов или же 100 тысяч рублей. Сегодня хочу сделать Контракт он ли из ножей. То есть, нам нужно 10 ножей, но перед этим нужно как-то нафармить на 10 кейсов. Это 236 баксов. Сразу идем в апгрейды. А, нужно кейс открыть. Здесь же, как и на КБ, все я понял. Делаем вот так, неважно, что там дропнется. Так, наклеечка, сразу делаем сколько? Ну, долларов 600. Бля, вот лишь бы он сейчас не слил. Я честно скажу, я не знаю, что по шансам может быть на моем маке. То есть, мне же также могли срезать шанс, чтобы я вообще ничего за ролик не получил. Может быть, всякое. Я не админ, я. Я вообще не знаю, но ну, ладно, будем надеяться, что все ровно и человека никто, никто на клык не дал Неплохо! Сразу первый апгрейд, сразу заходит, 600 баксов, подожди, мы это можем продать же, да? И сколько у нас будет? У нас будет... У нас 1700 на балансе, нужно, блин, нужно еще немного, 300 долларов хотя бы Так, еще раз открываем кейс, погодный кейс, с вами Володя Погодин, понятно 4 бакса выпало, апгрейды сразу, опять... 25, но 400 баксов попробуем Я вот сейчас наделаю, и потом мне с ножевых кейсов ничего сыпаться не будет, вот будет печально Так, мы сделаем 37% шанс, даже нет, давай полтинник сделаем, чуть-чуть повыше полтинника Во, как раз нужно 215 долларов Хорошо все. И сейчас, и сейчас мне ничего падать не будет, проверяйте. А, Ну подожди, сколько это? Продать все. Итого. Блин, 2 бакса где-то. Даже не 2, чуть-чуть а больше надо где-то найти. Так, нам нужно в разы больше. Ну, будем тогда стараться на апгрейдах ножи выбивать, потому что, ну, как-то 2000 баксов, 2360. Ну, тема такая себе. Ладно, 5 ножевых кейсов. Главное, чтобы меня сейчас сайт не обоссал. Это самое основное. 5 кейсов, поехали. 5 ножевых кейсов. Потом нам остается где-то еще 5 ножей достать. Ну, Но лишь бы он. Ночь, ночь неплохо, легенды, но тут кал 700 баксов, и на балике 700 баксов Открыть еще мы, в принципе, можем, ну, два кейса на живых еще открыть Сколько там? Остается 300 долларов, короче, 5, 6, 7 нам еще три ножа где-то нужно будет достать. Ночь норм, городская маскировка, кал. Ночь 189 долларов, тоже плохо. Кейс, кстати, стоит дорого, кейс 206 баксов стоит. Так, 305 на Балике, давай откроем, ну хрен с ним, 5 погодных кейсов, фастом. Погодных, именно как сказал бы Никита Экстрим, привет. А, ладно, мы, короче, что, делаем самые дешевые ножи сейчас. Есть перчи, но нам интересны ножи. На, вышо... на высоком шансе, можно, кстати, 290 он скрафтит. Подожди, у меня я по приколу сейчас решил добавить баланс. Можно, кстати, 290 он скрафтит. И скрафтил нож за 62 доллара, потратив 200. Бак сайта. Но этот нож стоит по факту... Может, это в 5 у меня балик вернется? А, ну да, тут реально есть такой баг. Прикольно. И что делать я без баланса? Не, ну он в теории сейчас должен вернуть. Я очень сильно это рассчитываю. Допустим, хотя бы сколько? Ну, 400 долларов. Легенды. 14 тоже дофига. Хотя бы 44. Но он сейчас должен бэкнуть. Мы потратили на крафт ножа за 60 долларов сколько? 200 баксов. Вообще классно, прекрасно. Прикинь бы, он еще не скрафтился. Но он сейчас нам должен бэкать. Я даже смело 350 долларов выставлю. 37, но он должен скрафтить. Я весь балик слил непонятно на что. Хорошо, ладно, бэкнул, вопросов нет и прекрасно. Но по итогу у нас, смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь ножей. Нам еще где-то нужно достать два. Я вообще не имею малейшего даже представления, где это можно достать. Фу, так, ну, допустим, продадим самый дешевый нож. Это здесь... 86 баксов, да, 86 долларов Продали, 86 долларов на балансе Давай-ка мы сейчас сольем весь балик Который есть, потому что что-то очень хорошо Как-то оно все заходило Так, выставляем косарь долларов сразу Использовать баланс, все сливаем, продадим потом еще один нож Но мы сейчас сливаем по факту сотку Ну он дал хорошо не, я, я, бы, я бы очень сильно удивился, если бы косарь сейчас выпал. Так, сейчас, допустим, попробуем продать. Да даже не... Ну да, наверное, лучше зайти в апгрейды и попробовать заапгрейдить вот эту историю на x 2 хотя бы. Апгрейд. Некорректная сумма, чего? Так, нам нужно выключать баланс нафиг, потому что он может поднасрать, как и тогда. Я просто по приколу, раньше такого бага, по-моему, не было, что типа можно было... Фу, хорошо. Я думал, сейчас выслив. Я думал, что будет слив. Что можно было, типа, скрафтить нож за 62 доллара, потратив 2 сотки. Но раньше он такого не позволял делать сайт. Сейчас позволяет. Мы делаем x2 и сейчас продадим... Я думаю, пару ножей и откроем ножевые кейсы. Это, наверное, будет логичнее. Но несколько крафтов зашло. Зашло, я боюсь, что на контракте он меня просто обоссыт. Это, наверное, самое такое, чего я очкую. Так, 300 долларов продать, продать, продать. Потому что ножевой кейс стоит дешевле. У нас на Балике 1000 долларов. Самые дорогие ножи я сейчас продал. А можем открыть три кейса. Да, в принципе, ну, у нас 300 баксов и останется. То есть плюс еще один нож. Сухо. На самом деле, патина неплохо. Кровопаутин, наваха... Ну, такое себе, Патину здесь самое хорошее Открыть еще раз, но ну, на один кейс хватает Плюс нож, по факту, ну, такое себе Очень сложно, блин, открывать Ну, это опять дешево, да? Да. Очень сложно открывать, когда ножевой кейс Один стоит 236 долларов ну, То есть это дофига И чтобы сделать 10, ну тебе надо 2300 баксов У нас сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Нужно еще где-то взять 2 ножа Не представляю даже где Но у нас есть в принципе скины Надо слить, ну давай сольем Опять же, косарь баксов Так, подожди, что-то что не то Вот, улучшить а, сейчас я, сейчас я балик весь солю 97 долларов, попробуем X2 с патиной сделать, и уже дальше плясать от этого, и все-таки не... Я сейчас подумал, что зашел апгрейд! Я реально, Кирилл, я такой думаю, да ну! Бля, ну было бы жестко. Ладно. Все-таки, короче, сделать X2 на патине, мы сейчас сольем балик, потом уже не кейсами, а апгрейдами доби добить себе количество ножей. Бля, ну почему оно все так близко катается? Ладно, понял, принял. А, балик слили, пробуем делать крафт из патины. Так, использовать баланс выключаем. Еще раз. Патина, сколько можно? 500 баксов сделать. Давай смело сделаем. Вроде как сливы были. Я надеюсь, что. Дал, хорошо. Хорошо. Так, мы сейчас. Сделаем следующим образом. Вулкан это, конечно, здорово, но... Давай пробуем 700. Скрафтит гуд, не скрафтит тоже гуд, но это 21%. Просто рассчитываем на то, что, бля... Ладно, не скрафтил. Минус бабки, хорошо. Но это на самом деле хорошо, я же хочу сделать два слива и вулканчик немного бустануть. Так, попробовать еще раз. Это мы тоже дело сливаем. Давай выставим, не знаю, 500. Даже не 500, но 700 долларов. также. 10 10%? Зайдет круто, не зайдет еще лучше. Потому что потом будет крафт с вулканчика. Нужно немного поднять денег. Вот вулканчик я сейчас преобразую. Преобразую. Преобра, а хотя зачем вулканчик? Не, я так рисковать не буду. Давай лучше патина попробуем на x2 сделать. Два раза. Патина x2. Так, вот. Хорошо. 44%. Патина сейчас обязан зайти. 44%. До этого еще слили. Поэтому... Ну да, Патина патина заходит, хорошо. Патина заходит. Так, еще раз. Х2 это уже 460. Ну и в принципе все. Остается прода продать и попробовать сделать э, сколько? Несколько ножей. Но ножей у нас... Бля, ну, ножей надо дохера делать. По итогам у нас 460, у нас 582 и остается сколько? Один нож. 4 ножа. Нужно 6 ножей где-то сделать. Даже если самых дешевых. Короче, мы откроем 10 вот этих наклеечных кейсов постом. И с этого будем уже себе варить ножи. Так, допустим, до 150 долларов. Так, по шансам. По шансам выставим, ну, хотя бы как-то. Так, ну понятно, что можно 300 долларов потратить, как обычно Вот как-то так, наверное, сделаем Короче, 58% Тоже та история, которая зайти в теории должна Шанс большой Сливы вроде бы как были Да, она заш... Хорошо, ладно Слив есть, сейчас должен давать. Uh, сколько? Ну, допустим, также 150 баксов Опять сейчас, балик может мне все здесь настроение усрать Ну, примерно... Сколько? Ну, 50 долларов 30% Слив был, апгрейд дать должен Я очень это надеюсь Угу. А чё, Все? Сейчас мы человека сливать решили или, или что? Третий апгрейд. Короче, на балике остается 800 баксов, и нам нужно 6 ножей каким-то... Угу. А что а начало происходить? Давай еще мне один апгрейд сейчас слить. Так, ну, опять же, идем по той же стратегии, и давайте даже пробуем 250 все-таки сделать. По шансам 250, ну, примерно вот так, 40%. Если еще один слив, это у меня загорится жопа. А это еще один слив Nice. А, хорошо. Крафт. Сейчас сейчас норм. Стодрековский смертоносный кошек. Кстати, такие же кошечки выпадали подписчику на прокачке. Кто не видел, тоже посмотрите. Это очень победный ролик был. Так, попробуем сделать еще 250 уже легенды. Э, в теории, в теории. Ну, блин, нам нужен нож, а не кошечки. Я не знаю, для чего я это скрафтил. Да, нам нужны ножи. Я занимаюсь какой-то дичью сейчас. Ну, вот хотя бы крафт. А что мы сейчас скрафтили? Подожди, что-то... Ну, я сейчас нож, да, я нож легенды выбрал. У нас 5 ножей, нужно еще где-то 5 ножей взять. Ну, будем крафтить. Будем просто крафтить. Даже 150 баллов. Нож 75% это, конечно, все круто, но хотя бы вот так, 47%. Так, есть 5 ножей, нужно еще... Хорошо, есть 6 ножей, нужно еще 4 ножа. Такое, такая риторика мне нравится. Сильно здесь охеревать не будем. Будем вот, по 150 долларов. По 150 были сливы, но будем надеяться, что больше сливать у нас не будет. 42% 70 баксов, буст балансом. Хорошо. Хорошо. Хорошо, еще один ножик. Остается три ножа. Остается три ножа, остается 4, 4, 4 на балансе. Можно продать кошечки. Да, в принципе, я их и продам, потому что цель ролика все-таки сделать контракты с 10 ножей. Бля, сейчас это очень дорого сделать. 600 долларов. Нам нужно еще раз. Я все-таки чекну. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Три ножа. Бля, на кейсе, к сожалению, не хватит. Апгрейды. Давай, давай, давай. Так, что мы сделаем? Мы сейчас сольем немного. Ну, допустим, даже 300 баксов сольем. 30%. Он даже может, в принципе, выдать. Выда да, ладно, не выдал. И нам нужно три скина. Ну, сейчас три ножа он должен прям дропнуть. Это инфа сотка. Все, поехали. Вороненную сталь, дефолт. Даже, ну, на 20 это слишком, мне интересно. Вот, 50%. Нам как раз нужно еще два крафта будет осуществить. И будет все... Найс. Бля, вот такая, такая обманчивая прокрутка этого апгрейда, что просто жесть. Бывает такое, что смотришь, у тебя записи не идет, и очень сильно потом горит жопа. С этого, типа... Ролик не записався. А такое было несколько раз. Ну, это, это конечно, максимально обидно. Хорошо, нам, короче, надо выбить еще один нож. Я думаю, что раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И я думаю, что это можно было бы сделать с кейса, попробовать выбить. Но у нас не хватает денег. Короче, балика 200 баксов сделаем, ну, допустим, не знаю, не 500, 350 долларов. Выбираем скин, 350 баксов, нам нужен нож. Нам нужен какой-нибудь интересный, допустим, закалка. Бля, ну... А, ну во, вот так поинтереснее, 50%. Короче, крайний нож на сегодня. По факту уже мы ушли в минус. Но! У нас еще впереди контракт. В общем и целом у нас все-таки получилось обе 10 ножей. Долго, муторно, но ножевой кейс дорогой. И на 1700. Баксов в принципе, неплохо. Можно что-то выбить до 5000 долларов. Вопрос, как он сейчас выдаст. Ну что, как это принято говорить? Аурим в чат, пацаны! У нас 10 ножей. У нас 10 ножей, самый дорогой закалка, потом легенды, потом автотроника. Но тут, в принципе, все за 150, даже не автотронника, а еще легенды. Ну но ночь. Короче, может выпасть что-то до 5000 долларов. Это 352 тысячи рублей. Очень дорогие ролики для, для админов выходят. Ну, как бы на то мы и канал «Человек-человек» а, самым ёбнутым контентом. Короче, главное, чтобы не всрать. Давай, поза орла садимся. Ой, и едем. Едем. Поза орла принеси счастье. Хорош! Ну, неплохо. Неплохо, это также, это также сразу Вывод запросить с маркета И остается просто ждать Так, продавца главное, чтобы нашел Все, найс, продавца нашел Порог В общем, ну плюс-минус Депо получилось вывести То есть, ничего значительного не произошло Но, тем не менее Я не депал Это самое главное В общем, ссылки, халява Промик на прокрут барабана Я фузерлак кстати Это все будет в прикрепе Ссылочка на Twitch в описании Инфити также в описании всё, Все, все, все да я тут. Все контакты будут под роликом. Чекай, смотри и забирай халяву. На этом все. Это был Я Человек. Надеюсь, ролик вам понравился. Мне так точно нравится записывать. Тут я врать не буду. Огромное спасибо за поддержку в виде лайков. Особенно, если ты новый наш зритель, то в виде подписки это очень приятно. Увидимся в новых роликах. Всем спасибо и всем пока.